Я не серая мышь, не штампованный клон, Я находка, подарок небес. То рыжела лисицей, то красилась в блон, Стриглась коротко, с челкой и без. То картинно курила табак макинтош, Выпуская колечками дым, То активно и яро воролась за зож. Ничего, кроме чистой воды. Отучилась от мата, от здрасти и чо? Вместо водки пила божуле, флиртовала с мальчишкой хорошенький черт, жаль моложе на две сотни лет, изучила интимный массаж из кино, улыбалась, как Джессика бил, даже выбила лавми на копчике, но он все так же меня не любил. Хоть бы шепотом имя моё произнес, я бы бросила все, видит Бог. У него же ко мне, лишь обидный до слез, всеобъемлющий. Искренний.